Boy. Okay. Иди в гусеницу. И это топовый дамаг! И это топовый дамаг! I got Kill Это стоковый дамаг. Броня не пробита. Поверите в гусеницу. Командир контура, видимо, снижается.